Инструменты, которые вы используете для забора свободного десневого трансплантата, это скальпель 15C номер один, а травматичный микрохирургический пинцет и скальпель 15 или 15C номер 2. Поясню, что такое номер один, номер два. Как правило, для забора свободного десневого трансплантата мы используем два лезвия который ассистент ваш поменяет. После первых разрезов, если вы почувствовали, что скальпель уже нехорош, вы меняете лезвие и отслаивание, забор самого трансплантата происходит новым скальпелем. Если вам требуется его выдопетализировать, и вы сделали забор, и вы чувствуете, что... Опять затупился скальпель, тогда я вам советую поменять еще раз лезвие, чтобы сделать деэпитализацию более качественную и менее травматичную для трансплантата. Это очень важно. Фиксация всех видов трансплантатов, Простые узловые швы. Трансплантат можно зафиксировать, например, к межзубным сосочком, простыми узловыми швами, что обусловит его надежную фиксацию. При тоннельных методиках, методиках рацки, кармано мы применяем швы на вожжах. Почти во всех методах, в которых используется Свободный десневой трансплантат, депитализированный или нет, мы используем прижимающий крестообразный шов матрасный, который применяется для финальной фиксации трансплантата к реципиентному ложу, И П-образный шов так называемый П-образный матрасный утягивающий шов, который обеспечит еще большее прижатие трансплантата к реципиентному ложу, не прошивая через промплантат. Еще раз я вам напоминаю, мы стараемся использовать минимальное количество проколов трансплантата. При методах конвертной мышеловки ушивание донорской зоны происходит непрерывным швом или крестообразно прижимающим непрерывным швом. При методе окна, при прямом методе, донорская зона ушивается крестообразным матрасным и прямыми матрасными швами непрерывными с использованием коллагеновой губки или гемостатической по желанию доктора. Питание свободного десневого трансплантата. Откуда наш трансплантат берет в первые три дня до образования коллатералей вот эти силы, чтобы выжить и прижиться? Естественно. питание у него первое – это диффузное от принимающего ложа с образованием сосудистой коллатерали и анастомозов. Соответственно, подготовка принимающего лужи настолько важна, адаптация трансплантата к принимающему ложу а то, о чем мы говорили в предыдущих слайдах с вами, настолько важны для того, чтобы трансплантат питался первые трое суток качественно и правильно. Также максимальная толщина для восстановления питания – это 1,5-2 мм. Больший э, объем трансплантата не требуется. Этого, этой толщины абсолютно достаточно, и она корректна для правильного питания свободного десневого трансплантата. Питание соединительно-тканного десневого трансплантата, депитализированного и, и в данном случае этот это трансплантаты находится в более выигрышном положении, потому что они питаются от двух да, рецепиентов. Это в первую очередь диффузно, от принимающего рецепиентного ложа э, с образованием сосудистых коллатералей анастомозов и от надкосницы, слизистого надкостичного лоскута, покрывающего трансплантат сверху. Естественно, что вот э, этот бутерброд – он более жизнеспособен, если вы все сохранили правильно, правильно провели дизайн разреза и ушили рану. О, здесь выживание трансплантата должно быть стопроцентное. Клинический пример применения свободного десневого трансплантата в двухслойной методике, методом коронального смещения. Клинический пример. Зуб номер 4.5. Рецессия третьего класса, образие, отсутствие межзубного сосочка дистально до 1-2 его высоты. Зуб 4,5, подготовка к оперативному лечению, демонстрация мелкого преддверия рта и отсутствие прикрепленной десны в области зенит-рецессии. Дизайн разреза, формирование хирургических сосочков, формирование анатомических сосочков, вертикальные разрезы по методу коронального смещения, который рассмотрели ранее. Формирование слизисто-надкосничного лоскута, слизисто-расщепленного лоскута. На фотографии вы видите расщепление аппроксимально в области хирургического сосочка. На фотографии продемонстрировано расщепленный полнослойный слизно-косичный лоскут, подготовленный к перемещению. Демонстрация деэпитализации межзубного анатомического сосочка с кальпелем. Продолжение слайда предыдущего. На нем вы видите депитализацию анатомических сосочков. На данной фотографии вы наблюдаете обработку поверхности корня зоны специфической критогрессии на вестибулярной поверхности зуба 4-5. Демонстрирует нам выбор донорской зоны проведения анестезии в этой области. На данной фотографии вы наблюдаете забор свободного десневого трансплантата прямым методом или методом окна в области от второго премоляра до второго маляра. На фотографии демонстрируется образовавшееся окно в донорской зоне. Также я прошу обратить ваше внимание на то, что погружение... Препарирование донорской зоны не доходит до надкосницы, а вы видите кровоточащие соединительные волокна. Демонстрация ушитой раны в области донорской зоны с применением гемостатической губки крестообразными швами, прижимающими матрасными. Этот слайд демонстрирует нам подготовку свободного десневого трансплантата. С внутренней поверхности удаляется слой жира, получившийся при заборе этого свободного десневого трансплантата. Начало фиксации свободного десневого трансплантата простыми узловыми швами. На фотографии вы видите шовную вилку, в которой зафиксирован свободный десневой депетризированный трансплантат и вкол в выколотую иглу выгладержателя. На клиническом примере вы наблюдаете фиксацию свободного десневого трансплантата в области рецессии и зоны абразии на поверхности зуба. Это вид сверху уже зафиксированного свободного десневода и петализированного трансплантата в области рецессии десны зуба 4-5. На фотографии ушитая рана проведенного коронального смещения со применением свободного десневода и петализированного трансплантата. Также сопоставлены по методике коронального смещения межзубные сосочки, анатомические деэпитализированные с расщепленными хирургическими. Свободный десневой трансплантат прижат к принимающему ложу и полностью покрыт э, слизственно-костичным расщепленным лоскутом. Зафиксирован швами. Результат э, после оперативного лечения спустя полтора месяца Мы наблюдаем закрытие рецессии десны увеличение объема межзубного сосучка медиально и увеличение объема ширины прикрепленной десны то есть ее появление а съемка сверху позволяет увидеть Объем прикрепленной десны, который как муфта сформировался вокруг зуба 4 и 5 после проведения оперативного лечения рецессии этого зуба. На данных слайдах вы видите сравнительную картину до оперативного лечения и спустя 4,5 года. Это результат стойки без рецидива. С удовлетворительным эстетическим результатом. Наличие медиального межзубного сосочка. Дистальный межзубной сосочек слегка увеличен до двух 3 Наличие кератинизированной десны, опекальные рецессии, что самое главное. И полное нивелирование рецессии десны в области зуба 4,5. Это демонстрация клинического случая, того, как мы рассмотрели только что. Через 5 лет наблюдаем стойкий результат после операции и применения свободного десневого трансплантата в данной сложной клинической ситуации. Демонстрирует... Более крупное изображение клинической картины спустя пять лет в области прооперированного зуба 4,5 демонстрирует он наличие полно, полного межзубного сосочка медиального, восстановление частично дистального межзубного сосочка, качественных здоровых тканей вокруг зуба 4,5. Демонстрирует нам а, структуру десны, ее качество и объем и ширину прикрепленной десны спустя 5 лет после проведения операции. На представленной фотографии после оперативного вмешательства прошло полтора года. Мы наблюдаем влечение прикрепленной десны, увлечение объема сосочка дистального, закрытие рецессии десны и также закрытие частично в зоне цементно-эмалевого соединения зонообразия.